Итак, лунная астрология изучает затмения, которые бывают каждые полгода. Затмения — это временное угасание источника света. Точки затмений — это точки перезагрузки. Каждый человек может отдать, завершить, избавиться от того, что мешает. Сейчас несколько общих рекомендаций для тех, кто работает со своей натальной картой самостоятельно. Например, если затмение вблизи натальной планеты, то через эту планету в коридор затмений проще всего сделать сброс. Для затмений наиболее важны соединения и оппозиция с планетами и куспидами домов, особенно угловых. В своей натальной карте посмотрите 6 и 20 градусы по оси Близнецы Стрелец. Если в этих градусах планеты или куспиды домов, то ближайшие две недели для вас очень важные. То, что будет происходить в этот период, окажет влияние на многие годы вперед. У каждого есть свои натальные затмения, а транзитные затмения происходят в натальных домах. Точку натального затмения активизируют транзитные планеты. Аспекты говорят о затмении и процессах. Затмение ⁇ это то, что может искажать. Учитывайте движение планет и аспекты по градусам натальных затмений. В эти дни происходят важные события. Если хотите понять, что именно вам принесет это затмение, нужно проанализировать противоположный дом. То есть со стороны виднее. То есть в доме, в котором затмение, истинную ситуацию понять сложно. По тому натальному дому, где затмение, до конца человек не понимает ситуацию, субъективно воспринимает информацию по этому дому. Образно, боимся монстра, включили свет, а это просто вешалка. Натальный дом, в котором транзитное затмение, воспринимаем не до конца объективно. Друзья, кто хочет воспользоваться потенциалом этого коридора затмений наиболее эффективно, добро пожаловать на личную консультацию. Контакты на главной странице и под видео. Бывают солнечные и лунные затмения, которые возможны, когда Солнце и Луна находятся вблизи лунных узлов до 18 градусов Орбис. Лунное затмение наступает в полнолуние, вблизи лунных узлов. В солнечное затмение сбрасываем страхи, в лунное затмение избавляемся от мрачных эмоций и начинаем включать сознание. Начинаем думать, анализировать и находить оптимальное решение. Полнолуние – это оппозиция Солнца и Луны. То есть Земля в этот период находится между Солнцем и Луной. Коридор затмений откроет полное лунное затмение 26 мая в 14.19 по киевскому времени в 6 градусе Стрельца. Лунное затмение это затмение души. И в такие дни многое видится в черном свете, возникает недовольство жизнью. По данным статистики вблизи лунного затмения люди чаще всего впадают в депрессию лунное затмение может наблюдаться на всем полушарии земли обращенном в этот момент к луне то есть там где на момент затмения луна находится над горизонтом затмение 26 мая увидят жители сша австралии и некоторых регионов южной америки поэтому окажутся под максимальным его влиянием в украине это событие наблюдать будет нельзя но Ощущать лунное затмение будут все. У каждой планеты могут быть затмения, так как каждая планета имеет фиктивные точки, узлы. Есть орбита Земли, есть орбита у любой другой планеты. Когда орбита планеты пересекает эклиптику, это ось движения Солнца, получаются узлы. Лунное затмение 26 мая произойдет на южном лунном узле что призывает к необходимости отказаться от старого, в том числе от зависимости. Уже с имеющимся опытом пора искать новое и перспективное. Южный узел – это традиции, привычки, то, что устоялось, знакомо и комфортно. Чтобы улучшить качество своей жизни, в лунное затмение 26 мая нужно менять отношение к существующему положению вещей. По южному узлу что-то уходит из жизни. Люди лишаются устаревшего и нежизнеспособного. Южный узел истощается, нужно перейти на Северный. По-старому уже невозможно. Происходит переоценка устоявшегося с необходимостью искать новые варианты, но какие пока еще не видно до конца непонятно но в солнечное затмение 10 июня то есть в новолуние все станет понятно и в жизнь войдет новое позади останется старое начнутся обновления и люди будут приобретать новый опыт затмение на южном узле это то что понятно известно привычно но уже не актуально это пройденный этап вымышленная надежность в прошлом было ощущение ясности Сейчас Луна это не чувствует. В затмении на Южном узле не нужно копаться в прошлом, оно затягивает. В лунное затмение сложно понять свои чувства и эмоции. Роль Луны начинает играть Солнце. Уязвленное самолюбие. Нет Луны и много Солнца. Проявить эмоции мы можем демонстрацией солнечных качеств, что не является естественным. Луна это внутренняя, скрытая эмоции, интуиция. Солнце это сознание, ясность, воля, внешнее проявление. В лунное затмение происходит полунедисбаланс, противостояние, нехватка эмоций, сложности проявления интуиции, опустошенность внутреннего мира. Но это компенсируется обилием воли, демонстрацией качеств, часто в искаженном проявлении. Лунное затмение – это затмение души. Больше влияет на женщин, детей, на тех людей, которые ведомые. Что касается здоровья, пищеварительная система и психика находятся под напряжением. В лунное затмение важно соблюдать баланс внутреннего и внешнего, то есть уравновесить оппозицию солнца и луны в солнечное затмение важно это правильно соединить ведь солнечное затмение происходит в новолуние это соединение солнца и луны в лунное затмение 26 мая многие люди изменят отношение к существующему положению вещей произойдет сброс программ прошлого сезона затмений освобождение. Темы, поднявшиеся в этот сезон затмений, будут создавать фон событий на ближайшие полгода, до затмения 19 ноября. Лунные затмения подходят для завершения, устранения препятствий и привлечения в жизнь материальных благ, для улучшения здоровья, отказа от вредных привычек. Лунное затмение 26 мая символически можно назвать освобождением. Закрывайте неактуальные темы, не тяните их в будущее. Оставьте старые устаревшие методы и применяйте новые. Это будет наилучшая проработка. Избавляйтесь от ненужных связей, отношений, которые терзают душу, от всего, что делает вас зависимыми на уровне души и разрушает изнутри, опустошает внутренне. С 30 мая начнется период ретроградного Меркурия до 24 июня. Что осложняет многое. Затмение и без того все искажается, а тут еще и всем знакомая ретроградность. Это указывает на кармичность происходящего. Однако не стоит паниковать. Страх ⁇ плохой спутник в любом деле. Реально взгляните на ситуацию. Постарайтесь проявить спокойствие, чтобы не происходило. По возможности уменьшите свою социальную активность, так как находясь в гуще событий, сложно оценить причинно-следственные связи. Взгляд со стороны, совет мудрого человека, консультация специалиста поможет избежать ошибок. 2 июня 2021 года, важная дата между затмениями. Это попадает как раз на период ретро-меркурия. Энергетически сильный день, срединная точка между затмениями. В этот день активизируются кармические темы. Болезненные сложные вопросы. Поэтому следует быть готовыми к самым неожиданным жизненным поворотам. Срединные точки между затмениями это время отсутствия контроля и жесткого выбора. Главная характеристика срединных точек непредсказуемость событий, явлений, процесса. Чтобы сгладить остроту противоречий, снизить градус напряжения в этот коридор затмений, необходимо проанализировать свою жизнь. Честно осознать свои поступки, извлечь определенные уроки, понять и признать совершенные ошибки, внести коррективы в предстоящие планы и в свое поведение. Нужно быть готовым к тому, что экзамен окажется довольно жестким. Но кто предупрежден, тот вооружен. Более подробно о ретромеркурии в отдельном видео. Ссылка в закрепленном комментарии. Посмотрите, пожалуйста. Очень сложный период для всех – первая декада июня. Примерно с 1 июня ощущается противостояние Марса и ретроградного Плутона. Это напряжение особенно мощно проявится 5 июня. Точный аспект произойдет 22.45 по киевскому времени. Опасный период. Будьте внимательны на дорогах, как в качестве пешехода, так и в качестве водителя. Увеличится количество случаев физического насилия, а также различных катастроф. Вспомните события второй половины июня 2019 года. Предыдущая оппозиция Марса и Плутона. Много чего произошло в разных странах. Оппозиция двух воинствующих планет Марса и Плутона усугубляется тем, что произойдет в коридор затмений на ретро-Меркурии. Аварии, громкие преступления, протесты, эскалация военных конфликтов – наиболее вероятные события первой декады июня. Посмотрите, пожалуйста, мое видео о транзите Марса по знаку рака. Ссылка в закрепленном комментарии. Примерно с 1 по 11 июня а это кризисный период. Борьба за самостоятельность в профессиональных вопросах, предпринимательстве, политике. Повышенная конфликтность, душевная напряженность способствует проявлению тяжелых заболеваний. Мы можем услышать о крупномасштабных политических, экономических или природных явлениях. Неудачное время для решения назревших проблем распределения прибыли. Избегайте столкновений с криминальными группами. Это тяжелый период для брака и любовных отношений, когда все может быть разрушено за один день. Рекомендую посмотреть мой видеоролик о транзите лунных узлов по оси Близнецы-Стрелец. Там много полезной информации, что поможет вам в принятии решений. Все актуальные ссылки в закрепленном комментарии под этим видео. 10 июня в 13.42 по киевскому времени произойдет кольцевое солнечное затмение в 20 градусе Близнецов на Северном узле, которое символически можно охарактеризовать как прояснение. Расчищаем путь, получаем ресурсы. Поскольку солнечное затмение в знаке воздушной стихии, то здесь речь идет о ментальной сфере, обучении, получении информации, общении солнечное затмение наступает в новолуние вблизи лунных узлов это затмение духа новолуние это соединение солнца и луны максимальную фазу кольцеобразного солнечного затмения 10 июня 2021 года можно будет наблюдать на территории канады гренландии и россии это затмение является повторением через сарас кольцеобразного солнечного затмения 31 мая 2003 года можно попытаться вспомнить события этого периода и использовать прошлый опыт в настоящем на основании старого фундамента нужно строить свое будущее следующее затмение данного сарас произойдет 21 июня 2039 года солнечные затмения благоприятны для коррекции качеств характера для изменения в поведении во взаимоотношениях каждое затмение занимает свое место в определенном семействе и каждое семейство имеет свои характеристики эти семейства или циклы имеющие начало середину и завершение были впервые открыты вавилонянами любой цикл будет длиться более тысячи лет к 747 году до нашей эры Вавилоняне могли точно предсказывать время затмений, а в IV веку до нашей эры поняли, что затмения происходят сериями, то есть циклами или сериями Сараса. Иными словами, цикл Сараса – это некий период затмений, знание о котором было настолько важным, что требовало создания самого сложного механизма того времени – сарас халдейский бог имя которого представлено кругообразным горизонтом греки заимствовали это слово для определения циклов сараса все дело в том что вавилоняне принесшие нам знание о данном явлении считали затмение проявлением гнева своих сплечевых богов само слово сарас в греческом происходит от вавилонского сару означающего число 3600 сарас Драконический период, состоящий из 223 синодических месяцев. А синодический месяц – это промежуток времени между двумя последовательными одинаковыми фазами Луны. Например, от Новолуния до Новолуния. Состоит из 20 дней в среднем. По прошествии 223 синодических месяцев затмения Луны и Солнца повторяются приблизительно в прежнем порядке. Каждая серия Сараса начинается в точный момент времени на северном или на южном полюсе, Обозначаются соответствующей буквой N или S. Таким образом, она имеет карту рождения. Каждое солнечное затмение и сопровождающее его лунное затмение будет выражать характеристики серии Сараса, к которой оно принадлежит. Затмения 26 мая и 10 июня 2021 года принадлежат к серии Сараса 5 Н. Ее рождение было 12 октября 1624 года. Это очень необычная серия Сараса, включающая в себя неожиданные вспышки идей, имеющих подсознательный оттенок. Сущность этого семейства затмений — предчувствие и интуиция. Это творческая серия, которая способствует проявлению скрытых талантов и способностей. В целом, серия 5N благоприятна, но поскольку ретро-Меркурий и оппозиция Плутона с Марсом в этот коридор затмений привносят напряжение, то стоит быть готовыми к тому, что жизненные силы могут проверяться в экстремальных ситуациях. То есть это будет встряска в интересах будущего. Присмотр будущих перспектив с учетом прошлого опыта – и полное обновление, трансформация, возрождение. Вот основные тенденции солнечного затмения 10 июня. Северный узел это будущее. Солнечное затмение на северном узле 10 июня подталкивает пересмотреть будущие перспективы. А это в свою очередь оппозиция к южному узлу, то есть к прошлому. Солнечное затмение на северном узле всегда в интересах будущего. Солнечное затмение нет Солнца, то есть сознания, но много Луны, эмоций. Ясность, воля, сознание заменяется эмоциями, мало жизненных сил. Свою центральную роль человек не видит осознанно. Нечаянно может продемонстрировать то, что должно быть скрыто. Видны эмоции, отсутствует понимание угрозы. Любое затмение дает блок, часто появляется в отсутствии перспектив но наша задача не допустить фиксации этого блока ведь северный узел поддерживает сам принцип жизни солнечное затмение на северном узле это указание на то что будущее человека в понятии жить затмение на северном узле дает возможности для будущего если конечно работать над собой стараться избавляться от внутренних блоков при солнечном затмении на северном узле Будущее не освещено, не осознается. Человек не видит, не чувствует и не понимает, как использовать возможности. Реальность искажена, затмевается Солнце. Новое, незнакомое воспринимается в искаженной реальности. По Луне, которой много, то есть много эмоций, всплывают страхи, хочется уединения. Появляется страх выйти в центр, быть на виду, продолжать себя в творчестве, в детях. Много тревог и волнений в солнечное затмение, что значительно ухудшает качество жизни. Если в вашей натальной карте лунные узлы директные, такое бывает очень редко, то вам дан аванс высших сил, вы легче проходите этапы перезагрузки в коридоры затмений. Коридор затмений 26 мая, 10 июня, первый в новом 20-летнем цикле, который начался 21 декабря 2020 года. Рекомендую посмотреть видео по этой теме, ссылка в закрепленном комментарии. Ответственно подойдите к планированию своего будущего. То, что происходит в этот период, будет иметь большое значение на многие годы вперед. Юпитер, планета Большого Счастья в знаке Рыбы с 14 мая по 28 июля. Также ссылка в закрепленном комментарии. Посмотрите, пожалуйста, чтобы понимать общий фон. Будут происходить важные события на уровне международных отношений. Люди склонны к объединению по идеологическим, духовным и моральным принципам. В это время усиливается духовная составляющая бытия. В целом происходит духовное прозрение. Люди начинают тянуться к Богу, задумываться о Душе, о Вечном. Многие пересматривают свое прошлое. В итоге через покаяние происходит очищение. Также в это время возможны шпионские скандалы, утечка информации, тайные политические ходы. Могут скрываться подробности личной жизни известных людей, но возможны и провокации против них. Трудно узнать, что является правдой, а что вымыслом. Это время секретных агентов, закулисной войны или тайных переговоров. То и дело можно слышать то об установлении или восстановлении дипломатических отношений, то об их разрыве. Становится ближе друг к другу государственная и духовная власть. Однако возможны межнациональные религиозные конфликты. События, происходящие в этот коридор затмений, окажут серьезное влияние на долгие годы вперед в глобальном масштабе, на государственном уровне.